Интернет-магазин sportnit.ru представляет вашему вниманию кросс-тренер NordicTrack FS7i. Кросс-тренер – это три тренажера в одном. Он сочетает в себе преимущество степера, беговой дорожки и элитического тренажера. Он эргономично сконструирован для того, чтобы приспособиться к движениям пользователя. Тренажер имеет плавающую конструкцию подвески позволяет делать шаги до 1 метра. В зависимости от выбранного режима вы можете выполнять короткие шаги вверх-вниз, как на степеле, плавные шаги, как на эллиптическом тренажере, или удлиненные шаги, имитирующие бег. С помощью изменения угла наклона вы можете сосредоточиться на тренировке определенных групп мышц. При использовании встроенной технологии iFit Life можно выбрать подходящий режим из библиотеки тренировок или создать собственный маршрут с помощью карт Google и бегать вместе с видом на улицу на цветном сенсорном дисплее. На тренажере установлен 7-дюймовый полноцветный дисплей со встроенным браузером. Вы можете пользоваться интернетом, читать книги или смотреть YouTube. Это отличная возможность развлечься во время тренировки. В комплекте с тренажером идет беспроводной, кардиомонитор, датчик Bluetooth, преимуществом является точность показаний и вам не придется держать руки на встроенных датчиках на поручни. Система нагружения тренажера, бесшумная магнитная с электроприводом SMR, количество уровней нагрузки 24, регулировка нагрузки, электронная цифровая Digital One Touch. Масса маховика 10 кг, максимальный вес пользователя 135 кг, длина шага до 1 метра. Изменение угла наклона от 1 до 10%. Электронное цифровое Digital One Touch. Широкие удлиненные педали с рифленым амортизирующим покрытием. Расстояние между педалями 60 мм, Q-фактор. Измерение пульса. Встроенный монитор сердечного ритма ЭКГ с нагрудным датчиком Bluetooth в комплекте. Дисплей 7 дюймов. На дисплее показывается прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий. Также уровень наклона, проделанный маршрут, скорость и ваш пульс. Интерфейс компьютера русифицирован. Количество программ 35. Спецификация программ, 11 программ направленных на сжигание калорий, 12 высокая эффективность для сердечного ритма, 12 программ скоростей, а также ручной режим, который вы можете настроить под себя. Технология iFit, интегрирована iFit Live, статистика тренировок построение маршрутов с Google Maps, видео и целевые тренировки. Требуется код активации, мультимедиа и интеграция. 2. 2-дюймовых динамика, разъем для mp3-плеера, iPod совместимость. Подключение по Wi-Fi, в браузер на базе Android. Держатель для бутылки есть, вентилятор есть с ручной регулировкой, транспортировочные ролики для удобства перемещения есть, компенсаторы неровности пола есть, размер педали 35 на 13 сантиметров. Размер тренажера в рабочем положении 196 сантиметров на 97 на 191. Вес тренажера 137 килограмм. Гарантия 2 года. Все актуальные предложения по данному тренажеру под видео.